Мы прошли мимо сердца, Вошли прямо в голову, мною сердце. Мы выбрали короткий путь. Сердце было забыто. Его проигнорировали, Потому что явление сердца опасно. Сердце неуправляемо, А мы всегда боимся всего неуправляемого. Голова управляема. Она внутри нас и в нашей власти. Ею можно распоряжаться. Сердце больше вас. Голова внутри вас. Сердцем все наоборот. Вы внутри сердца. Когда сердце проснется, вы удивитесь, обнаружив, что вы сами лишь крошечные частицы своего пространства. Сердце больше вас. Оно огромное. А мы всегда боимся потеряться вокруг. Функции сердца таинственны, и тайна, естественно, вызывает страх. Кто знает, что может случиться, и как с этим справиться? Человек никогда не готов ни к чему, что связано с сердцем. В сердце все случается неожиданно, неисповедимо его пути, и человек решил его миновать, войти прямо в голову, и взаимодействовать с реальностью из головы.